Друзья, у нас сегодня дачные, дачные заметки. Те сразу предупрежу, те, кто э, очень чувствителен к э, качеству съемки, сразу отключайте, гасите экран, здесь хорошего качества уже не будет по умолчанию. Что сегодня хотел сказать? Вот сегодня не про рецепт, сегодня про, э, про даже не знаю рекламу это можно назвать. В общем, это реклама, это удивление больше. Э, я же постоянно ищу хорошую колбасу э, и пытаюсь покупать везде, везде какие-то интересные вещи. Вчера, буквально, едем мы с моей Ксюшей из Москвы в нашу сторону Рязани. А, Зинечка Едем в сторону Рязани и поехали не по основной трассе нашей, а через Рязань, собственно. Коломна, вот это вот, все-все-все. Вот, поехали за каким-то там... Ксюша, зачем мы поехали? Что-то мы а вишню хотели купить. Что-то такое В общем, едем. Смотрим. Вот в Коломенском районе, в селе Нипецино. Есть вот такой завод. Ну, вернее, такая реклама, типа, мы там продаем эти всякие деревья всякие, все-все-все-все-все. Ну, в общем, поехали. Смотрю, колбасу продают. Магазин какой? Магазин? Вот я просто в таком магазине, ну, в смысле, ну, я в таком колбасном цехе, я как увидел эти завязочки, ну все, капец, думаю. Ну капец, думаю. Вот 30 лет, вру, ну сколько Слушайте, я там... Ру рукой вязаная. Рукой вязаная, да, я там работал 20... 90, там год, Кораблинский колбасный цех, 96-й год по, по 2000 Ну это год. не Петцин, это не... Ну подожди, кар... ну вот вязка и вот весь подход, ты вот видишь, это колбаса чайная. Чайная, это а -а -а. самая советская, понимаете? А, это вот Любильская. Просто в Белкозине каком-то, на коллагеновой оболочке. Это вот Одеска, Это самая просто Одеска. Одеска же, да? Что такое? А, да, Одеска. Одесская. Одесская, извините, Одесская. Карменское качество. Это доктор. Я не мог его не купить. Короче, набрал все. И что? Попробовал сосиски. Ну, мы были голодные. Я просто там, едешь, так как обычно, раз, прибавь, сосиску, раз в рот. Обалдеть! Обалденное качество. Вот они, передо мной горячие. Детей еще не кормил, там не в вот стоят у меня. Покупателей у них там немного. Видимо, все-таки это, ну, как, ну, не знаю, ну, 500, 500 рублей стоит кило сосисок. Ну, и вообще, в принципе, средняя ну, цена всего... Средняя это... цена там, ну, в районе там 500, 450, 550, там, 600 рублей за кило. В принципе, дешевле нормальное качество стоить не может. Ну, по умолчанию. Вот, ну, какое то качество? Это вот докторская сосиска? Докторская же, да? меня удивило что там э, натуральные что специи там просто знаете как вот, вот как в том Нет самом добавок, колбасном да? цехе в котором я работал сколько почти 30 лет назад рабочими я там работал вот все то же самое и такой же обалденный классный полноценный офигительный вкус вот то что вот мы все ищем вот оказалось что э, этот магазин это производство э, принадлежит управлению Управлению делами президента Российской Федерации. Вот. И, похоже, вот именно тот подход, который там есть, он вот как был в Советском Союзе, вот там эти Специалисты, люди... Они сохранились, они... Судя Специалисты сохранились. Специалисты вот именно передали советские. свои навыки, да. да. вот то, что... То, что, мы то, хотели. что ты, собственно, хочешь сделать. передавать И свои навыки. Я к чему? Да, вот этот вот... Вкусовой профиль, он совпал с моим вкусовым профилем, когда я, я знал его там 30 лет назад практически, да? Это та самая советская колбаса. Те, кто ее искал, вот можете попробовать. Ну, по крайней мере, сосиски. Я еще остальные не, не пробовал, решил с вами вместе. Э, как говорится, распаковка. Вот. Я к чему? Вы можете сделать такое же. Э, я же за что ратую? За то, чтобы у нас с вами в стране, в нашей любимой, огромной стране, появлялось как можно больше маленьких вот таких крафтовых колбасных производств. Почему так? Потому что чем больше этих колбасных производств, тем мы с вами будем, ну, сытнее, во-первых, да? И во-вторых, будет такое качество, ну, за 500 рублей. Не мог Но главное, чтобы люди верили и покупали, потому что... Ну... Нужно, чтобы это было популярно. И главное, чтобы не обсирались, по-русски говоря. Простите, Вырвалось. Вот. давайте попробуем, потому что... Подожди, а вот смотри, я хотела спросить. На этих сосисках прям очень видны слипы. Это даже жировой отек, ты видишь? Тут я когда их ел, у меня даже кусок какой-то песка попался. Это, видимо, вальчик плохо помыл это мясо. Жилки там такие попадаются. Ну Да. Ну прям, ну да, это вот по, по, по рукам настучать Но это мелочи, на самом деле, потому что вот Ух, вкус, ну просто, кусают, просто специи. Ну, слушай, давай, все наверное, порежем. Порежу, порежу Одесску. Нет, а давай с, с этих сосисок все-таки отваренных и детям отдадим их. А, давай. Тут вот есть сайт, кстати, tdkremlin.ru, ничего себе. Вот так вот мы, ну, ребят, рекламируем-то. Да уж. Ну, я аккуратненько. Нет, вообще нужно сказать, что, собственно, тебе за это не платят. Да я, честно, вот просто делись с вами. Я обалдел такого качества. Горячее, молочное. Вот то, что нужно. Я вчера попробовал ее в холодном виде, в машине, повторюсь. Просто вот пакет там меня за спиной болтался, я руку засунул. Хлоп, одна. Офигел. Хлоп, вторая. Э, говяжие. Говяжья такая остренькая, жира много, но ну, ничего, понятно Ты сказал, что красный перец прям живой. Чувствуется. Дай, дай, дай, дай. Да. Офигеть. В горячем виде, в горячем виде это просто песня. Зачем я все это говорю? Вы же пойдите, все разкупите. Не я, я, я теперь вот, У меня большая дилемма. Мне лишний почти час ехать через это. А не, что тут не нет песни. замены? Вообще, ничего. А как ты знаешь? Чувствуешь? Чувствуешь сливки? Угу. Ну, что какое-то молоко такое слившее. Молоко соус. сухое, это, наверное. Правильно? я думаю, там там свой шикарное, свое масло шикарное. Да? Творог мы еще не пробовали. Молоко тоже не пробовали. Я пробовала, пробовала. Просто нереально вкусное. Масло я пробовал. Настоящее масло то такое тоже. Настоящее. Ребята, я естественно что, что делаю на этом. В кадре я всегда ем колбасу. Сейчас я ем колбасу чужую, и я получаю огромное удовольствие. Ну давай, что-нибудь чай. Не рекламная давай. пауза. Не рекламная пауза, но вот от одесская. сосисок я получаю чистейшее удовольствие. Одесская. Расскажи, одесская колбаса, это пол полукопченая. Одесская ПК сделана, это у нас, что то у нас? Это у нас э, фиброус 45-й. Да, 45-й фиброус. На ней написано кремлевское качество. Сейчас проверим. Ну, вот ты обычно, конечно, знаешь, какое кремлевское качество. Набивалось, делалось это на кутре из замороженного сырья. Почему я так понимаю? Потому что мелкие порочки. Чуть-чуть Недоразморозили, Вот Глянь. Видишь мелкие порочки? Слегка недоразморозили фарш сырье. Ну, это очень мелкие порочки. Это вот следы от кристалликов льда. Mm -hmm. Вот почему, собственно. Ну, у ну, тебя кто в курсе, они разбираются обычно. Я же занимался обратным вскрытием этих колбас ну несколько лет. А, тебе что? Mm -hmm. Да. Отравлюсь? Тот самый. Тот самый вкусовой профиль, немножко больше сахара, чем я привык. Но это очень вкусно. А с фосфатами как? А, не знаю, не, не чувствую. Вообще, в, го в гостоке гос гос полукопченых колбасах вариант копченых фосфата нет. Ну, что-то здесь не очень хорошо жуется. Только с жилой, желудочек плохой. Жиловщик плохой. Ладно, ничего, нормально. по крайней мере, это из мяса. Это полностью местный продукт. У -у -у. М -м -м. И вот это темное, это незамена, это... Видно? Хрящи какие-то, да? Ну, да. Вообще, Одесская там... Какой категория к как Если не ошибаюсь. ну это не второй сорт. Или, или первый... Здесь ну, немножко грижечный. на второй похоже, если честно. Ну, плохая желовка, кто-то там поленился. Вот чайный, это второй, второй сорт. В чайную фигачили все подряд. Это... Ну давай, посмотрим. Это черева, 40-43, насколько я вижу. Вязаный белым шпагатом. А что значит мы, мы, если честно, на заводе себя, когда я работал, мы сраб срабатывали все-все-все. Ну что? Ну, все, -все, все Я имею в виду, жи более жилистая, более такое сырье. Но ну, она дешевая, она там стоила. Ну, прям копейки стоила. Я а вот тут не посмотрела. Ты ручку тянешь, да, уже? Сколько а? Ах, тянешь. Вот, небольшие зеленые пятна это из-за кислорода. М -м. А что значит из-за кислорода? Ну, кисение. Ну, а аскорбата, не, а аскорбата не хватило. Да, здесь его, похоже, даже вообще нет. Но это очень качество. Вы, вы видите, какое качество? Опорочки. А да, Мелочи. Как Офигеть. А расскажи, вот здесь вот а, в Одесской, какие ты почувствовал специи? Ой, там что сейчас я попробую. по чеснок. Это... Может такой быть? Чеснок, конечно, в Одесской есть. Много. Чайный, много чеснока. Нет, в Одесском много. В Одесском, по-моему, 4 грамма чеснока, если не ошибаюсь. Ой, классная чайная колбаса. Классная? Жирновато, конечно. Оно, ну, конечно, жирновато, помочили. А, ну, классно, это значит? Терный кардамон, душистик. Поход какой-нибудь. Правда, сразу съесть. Нет, поход не Вот, вот этот поход. На бутеры классические, те самые, помните? Mm -hmm. Если. Блин, зачем мы снимаем, знаешь? Не знаю просто больше больше не получу этого всего не куплю ладно проедешь там снова до 18 часов да, даже до 17 они больше Коломна не село на возра... поселок возрождения тут телефон есть сайт есть все все, все есть магазин такой Изделие на нем колбасное. написано магазин да на нем просто написано магазин около церкви мы такие где у вас тут эти рассады подают а типа он там за церковью магазин заходим туда у вас тут рассада кончилось все Докторская. Отличная разработка. Мы с тобой сейчас поужинаем, похоже. Да, я уже похоже, да, поужинаю. Шикарная разработка. слушай, вот та самая. И с блеском. Вот как я люблю. Обалдеть. А поры. тоже зеленые поры. Ну, поры, это просто, даже тут аскорбат похоже, не используется. Хотя, мне кажется, можно. Mm -hmm. Ну, по ГОСТу, наверное, там нет аскорбата, вот. Ну, дай, дай. Ты так глаза закатываешь. Черт. Хлеб хотя бы, взяли бы. Mm. Очень хорошо. Очень мясная, прям мясная. Чуть-чуть перебили на кутере, прям чуть-чуть, но это мелочь. Кардамона много. Mm -hmm. Слушай, такая кусаемость классная. Я давно не ела такой. Вот. Чуть перебили на кутере и... Да, все отлично. Только твоя колбаса так кусается. Да? Магазина уже давно так не касается Ну отлично, а сейчас если порезать и пожарить, она такая горбом станет такая на, на сховорот, Да, проведем помочь. эксперимент Попозже А что это Шик. значит горбом? Ну это значит просто она это, сжимается и ее выворачивают на, на том месте А где почему современно они не, не выворачивает? Потому что она растекается Ну хорош, не ну, правда Ну она растекается, там много всяких которые. Это любительская должна быть, нет? Да, любительская Ну да, спорами тут не очень, конечно Пор больше это, Может, видимо... у них просто не вакуумный кутер? Эм, возможно, не вакуумный. Или просто на обратном ходе ножей, когда ты шпик замешиваешь, э, ты аэрируешь, ну в смысле, насыщаешь воздухом эту фаш, Видишь, на обратном ходе ножей? М? Я поняла. Ты, вот эта пора. это пора. Ну, да, кто-то хреново вы... набивал, ребята. Был... Я не могу сказать, да. Это кто-то плохо набивал. Кто-то вот так вот заснял цепку. Раз, и после цепки остался такой след. Видишь? Короче, какие-то фалтурщики там работают. Ну, к персоналу я бы уж усилил требования, так скажем, к их работе. Что-то на, на кремлевское не качество знаю, не тянет, это на бивках. Ну, как с позиции, смысле, по вспоминать, что это такое? Что? Что, хвостик крысиный? Да нет, конечно, что. А что? Шуточка тебе. Ну что, что ты там нашел? Паш, ну, это не очень, мне очень не красиво хорошо. с твоей стороны. Очень хорошо. Что-то нашел, не рассказываешь что? А, да там все нормально, просто вот этот. Вот пузырек серый, ты видишь? Ну так это пора. Ну, пор, конечно, все. Так, э, что я чувствую? Это какая-то ароматика, немножко не свойственная. Как это огрызок мне дал. Спасибо. Должна сказать спасибо. Спасибо, Сиша. Любительская не свойственная ароматика. Могу поспорить, но это так скажем, так скажем, каждых каждых художников видит Тут похоже есть какая-то добавка комплексная. Что-то есть, да, я почувствовал. Ну такое слишком слишком явственное, ароматизированное. Короче. Как духе. Да. Ты очень правильно говоришь. Короче, любительская нет. Любительская нет, и Одесская супер, но тоже чуть сладит, чуть-чуть сладит, нужно. Сахара много правда. Ну там либо что-то еще. это Это очень вкусно, это очень очень вкусно. Ребят, короче ну Хотите протестировать так. свои Какой рояль? Там у тебя, если... А, из-за Так, это у нас Филе индейки Я взял просто, думаю, порежу у дороге Это типа карпаччо Но это вареное, вареное, вареное копченое изделие То есть доведенное до конца То есть у нас там есть карпаччо из курицы А эту индейку Ну проведу, то есть совсем сварить до конца Ну, давай, держи Вот там ну и хорошо, что ее сварили. Ну, и хорошо. Безопаснее. Да. Очень, очень, очень хорошо. Ну ее нужно было пробовать вначале. Нет. Она слишком безвкусная. Тоже в, рас... в рассоле? Твой знакомый как такой. какой аромат. Да, это фермеры приехали. Боятся машины нашу залить. У нас тут за последние года четыре распахали вообще все земли вокруг фермера. Паша, отъехать надо. Заглушил. Да, сейчас. Все, ребята, спасибо большое. Все было очень вкусно. Если кому-то хочется проюстировать про свои, проверить свои вкусовые сосочки, обращайтесь вот туда, в село Непецино. Там очень вкусная докторская, обалденные сосиски, очень вкусная одесская, одесская. И вот эта очень вкусная филяшка. Шик. По этим вопросам есть вопросы. А для чего вы делали этот ролик? Показать, как выглядят колбасы с традициями. Да. Показать, как вы, выглядит колбасы вот с этими завязочками. То есть... И вы, как тебе вкусно? Вы делаете... Поехал, трактор, все хорошо. Делайте вкусную, правильную, честную колбасу, и на нее всегда найдутся покупатели. Вот я к чему. Делайте правильную, настоящую колбасу без всяких там добавок, потому что плохо тот технолог, который вместо того, чтобы включить свою голову и использовать технологию, он использует какие-то там порошки и всякие добавки. Вот я что хотел сказать используйте свои головы свои головы свои знания знания вы берете здесь сделать колбасу нормальную, докторскую проще всего вот самая элементарная колбаса это докторская если конечно у тебя есть оборудование если нет оборудования конечно это начинается вопрос Сервилат. самый вкусный самый простой вот вариант самый простой вот вариант но ее нужно закоптить чтобы она была так вкусна как ну, ну да конечно а мы как сделать одеску пожалуйста пожалуйста вот это очень вкусно, Одесская. Одесская mm -hmm. прям обалденная. Прям очень нравится. Мне делайте делайте сами. Mm -hmm. Открывайте свои производства. Да, понятно, что сейчас это еще тяжело, потому что ну, требования достаточно высокие, там если ты mm -hmm. делаешь по колбасному ТРТС. Есть те моменты. Но можно же делать как кулинарию. Вот Делайте, повторяйте, и будет у вас все хорошо. И мы с вами вместе сделаем нашу страну сытой, довольной и сильной.